Восстановить и защитить от износа двухтактные двигатели мопедов, квадроциклов и другой техники позволит триботехнический состав Мототек-2, созданный компанией Супротек. Он очистит поверхности трения и активирует присоединение к ним микрочастиц металла. Новый слой, сформированный под воздействием трибо-состава, получается гораздо плотнее и тверже изначальной поверхности стальных деталей. Мототек 2 оптимизирует параметры мотора – компрессию, мощность, расход топлива – и замедляет его дальнейший износ. Двигатель работает как новый, без рывков, провалов и заметно тише. Подробная инструкция по применению прилагается к каждому флакону. Есть она и на сайте.